приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского. сегодня мы будем делать праздничный макияж у меня уже готовится праздничная прическа и с лицом я сделала уход полный комплексный с помощью серии Novage Ultimate Lift сейчас начнем краситься я покажу полный процесс от и до сначала нанесения тонального крема и заканчивая губной помадой ну что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 I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my, I just need to clear my head. Clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck. празднику готова макияж сделан легко и просто с помощью косметики oriflame и потрясающих накладных магнитных ресничек прическу я сделала тоже собственными руками и видео как делать прическу от начала и до конца вы тоже найдете на моем канале в ближайшее время здесь к праздникам успеет это видео выйти и возможно вы тоже сделаете себе такую прическу на новый год я вам всем желаю чудесного настроения красоты счастья здоровья и успехов во всех делах видео полезное, ставьте лайк до новых встреч с вами была Лилия Донского пока пока